Желтеют листья аллоказии. Сейчас я вам расскажу, почему это происходит и что с этим делать. Есть два варианта событий. Это листики желтеют и отмирают, когда аллоказии не хватает питания. Или когда аллоказия адаптируется. Покажу на примере своей красавицы аллоказии Микки Маус. Я ее приобрела недавно, она была совсем малюсенькая, вот такая, маленькие листочки. Постояла недельку и начала адаптироваться. Значит, как понимать, что она адаптируется? Она резко пошла менять листья и их увеличивать в размере. Быстро пошла в рост, но как она это делает? Появляется новый листик. Как вот тут только кончик его появился, сразу нижний листик начинает желтеть. Процесс быстрый, проходит за 5 дней. Вот этот лист был 5 дней назад полностью зеленый. Вот этот листик, он был вот таким. А вот этот новый листик, он только вот носик его торчал. А сейчас на пятый день он уже почти раскрылся. Листики стали большими, скорость обмена большой, и как мы еще должны понимать, что она все-таки адаптируется. Посмотреть на ее корневую систему. Посмотрите, какая шикарная корневая система, какие корни уже она нарастила, все беленькие, их много, даже стаканы уже показались корешочки. Надо ее пересадить. Значит. Если корневая хорошая, да, и растение активно идет в рост, вы это видите, то есть растение не чахнет, а именно развивается, то понятное дело, что оно адаптируется, тем более, если вы его приобрели недавно. Если у вас растение уже давно, то есть аллоказия уже год-два и больше, и вдруг начала капризничать, начинают желтеть нижние листики, но если по один, это хорошо. Но должна быть замена, естественно, должен выйти новый лист. Если этого не происходит, обязательно подкормите это растение. Или смените грунт на новый. Естественно, посмотрите, какая корневая, хватает ли ей места в горшочке. Хорошая ли она белая корневая, не гнилая, не сухая, все это обязательно тоже проверяйте и, естественно, из этого делайте выводы, что же аллоказии не так. Но, как правило, это все-таки пожелтение листьев. Это недостаточное питание или адаптация. Когда растение здоровое, то есть когда аллоказии хорошо, она листики нижние меняет редко. То есть идет новый лист. А нижний он не отмирает, он будет отмирать только уже позже, когда три листа нарастет, четыре, пять листьев нарастет. То есть этот процесс уже нормальный, от трех листочков до 5, и один листик нижний меняется, это нормальный процесс для локазии. Если листа нового нет, а нижний меняется, второй также желтеет. То есть здесь уже, естественно, обратите внимание, что алказии не хватает питания. Обязательно ее покормите, еще раз напоминаю. И она у вас будет расти и развиваться. А на этом все. Жду вас в следующем видео. Пока!